Perfect. А куда мы столько золота вешаем? Вся елка золотая. Ты чего? Какие подарки? Мы ж футболисты. В футбол играем. Голы иногда забиваем. А, ну это святое дело. А сколько забили в этом сезоне? По 4. Ну ладно, дед, давай, что там надо? А сейчас расскажу: открывайте скорее конверт. Не, дедушка, у нас сейчас такой возраст, когда непонятные конверты лучше не открывать. Какой такой возраст? Ну, призывной. Дед, ты че вообще? Мы же не древние. Да скинь ты в деревья нам лучше. Современные открывайте. Традиция номер три. Упаковка подарков? Упаковывать подарок быстрее и лучше соперника? Прекрашиваю, ждет особое наказание. Ну что, задание понятно? Ну, тогда по свистку. Подарки, конечно, упаковывать. Так себе занятие. Раньше запаковывал подарки. Теперь теперь впрочем в магазине запаковать. Так, лошадь. Вот, ага. Давай сверху. Вернем. Ложка, ну-ка отрежь мне все равно на твое время, пока я. Давай. Такой же бесценный, как мое. Где ты? Да вы бы вместе чик Вообще, конечно. Скотч внутри, по-моему, на двухсторонний клеит. Ну ничего, пускай тут дело просто как-нибудь пуковать. Насики да, мы без руки. Хотя, может, и без ноги. Стоп! Время вышло! Похоже, у нас ничья. Сложно мне победителя определить. Значит, на камень, ножницы, бумагу раскинем, чей подарок лучше. Начнем? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну а проигравшему наказание. Специальная коробка для тебя есть. А в ней что-то спрятано. Сунь руку, угадай, что там. Ага, надо руку, да? Нащупал? <свят> <свят> Нащупал. Ну скажи, что это? Раз, два, три, елочка, гори. Вторая попытка. Давай по-новому. Первый я угадал. Нам обычно салат в такое складывали на базе. Но это какой-то контейнер с, с едой. Салат, что ли? Похоже на салат. Какое оливье обычно. Третий раз. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Угу. Что-то уже плохое там. Но это тоже еда. Это еда? Желе какое-то. Что за желе? Что отвратительное? что твердое. Ну, желе. Понятно. Это, Ваня, холодец! <связывая> так себе. <связывая> Уважаемые болельщики, поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Пусть ваши мечты и желания исполняются. А мы в следующем сезоне будем вас радовать своими победами.